Я снова приветствую всех у нас на канале Комплекс House. Сегодня видео посвящается перепланировке однокомнатной квартиры. Площадь данной квартиры 47 квадратных метров. Мы находимся сейчас в прихожей. Это классическая перепланировка. Однокомнатная квартира в новострое В двухкомнатную студию Классический европейский стиль Разработала наша команда дизайнеров Итак, начинаем Квартира, два окна Одно окно мы использовали Балконную раму для кухни-студии совмещенной, Второе окно для спальни Вот мы выходим из прихожей В кухню-студию Мы украли у спальни площадь намеренно, спальня у нас получилась небольшая, для того, чтобы сделать двухкомнатную, Это полноценный салон, совмещена кухня и зал. Вот диван, на котором отдыхать, диван раскладывается, здесь даже могут спать. В связи с тем, что площадь квартиры небольшая, мы никак не зонировали, никаких не делали перегородок, просто совместили кухню и салон. Такое решение горизонтальное, опять-таки увеличивает площадь. По сути, подсветка дает такое ощущение большего, большей площади квартиры, большего пространства. Зона стола, вот так он вот раскладывается. По видео видно, что это вроде бы квартира VIP и ремонт сделан VIP, но на самом деле это не так. Квартира вело без бумаги, здесь есть основа, на полу лежит плитка, это практично, это водно, под, подогревом. Стены однотонные, самые, скажем по этой концепции самое простейшее. Простота дает возможность вам вписать сюда да, любую мебель. Абсолютно любую. Выбрать любой стиль. Здесь выбран классический европейский стиль, французский. Можно сделать скандинавский стиль, можно сделать любой другой. Но вот принцип. Значит, спальню мы, опять-таки, я напоминаю, мы украли площадь спальни, чтобы сделать большой салон. Спальня небольшая, но тем не менее она не маленькая. Как видите, здесь... У нас шкаф-купе уместился, полноценных 60 сантиметров, со всеми э, достаточное количество места. Значит, здесь кровать. Такая интимная зона для семейной пары, этого вполне достаточно, даже, даже слишком, шкаф, за счет того, что шкаф до потолка, здесь, ну, практически он не заполняется. Вот, значит, такая уютная, опять-таки, в европейском стиле. Люстра, картина, это все для, сделано для того, чтобы дать ощущение комфорта. Я очень рекомендую всем делать проекты, потому что каждый метр в маленькой площади, такой, как здесь, 47 квадратов, каждый метр площади важен, поэтому мы рекомендуем. То есть, вот мы, значит, кухня-студия, спальня и санузел. Вот наш санузел. Также мы используем аксессуары, качественные двери. К примеру, все дешево, ничего на стенах лишнего нет. Но дверь, смотрите, магнитный замок, без петель дверь. Вы придали, она примагнитилась. Все, как в автомобиле Mercedes. И вот это дает стоимость на 47 метров. Казалось бы, такой небольшой аксессуар дает стоимость всему проекту. Проходите. Для того, чтобы увеличить площадь, вот она стена зеркальная. Опять-таки, аксессуары недорогие, но это они в Германии. Hansgrohe и так далее, мы, да, да, да. мы используем в да. эль бог, ну в этом проекте. Вот и все. Я на этом хочу сказать, что мы будем рады, если вы обратитесь к нам. Постарается вся наша команда реализовать ваши чаяния, и чтобы вы радовались все то время, как вы пользовались квартирой, вы радовались. И хочу добавить, мы делаем так, чтобы вы заработали на квартире чтобы ремонт вам стоил те деньги, которые квартира действительно тянет. Если это новострой, очень дорогой, в охраняемом где-то месте, в центре города, действительно стоящая квартира, которая изначально стоит дорого, там можно где-то за счет аксессуаров усилить, сделать немножко VIP такой уровень, чтобы и она при этом и подорожала не меньше, чем на ремонт. Мы считаем, что наши квартиры дорожают минимум в два раза на ремонт. То есть, если квартира стоит 100 тысяч, а ремонт у вас стоит 20 тысяч, значит, вы ее можете продать за 130 тысяч. Вы еще 10 тысяч вместе с нами обязательно заработаете. Это важно. Если квартира дешевая, которая стоит 20 тысяч долларов, Значит, мы делаем ремонт такой, чтобы это было там, допустим, не больше 5-6 тысяч долларов, а вы ее могли продать за 30. Опять-таки, что-то заработать 10% за счет нас. Обращайтесь к нам, и вы будете, поверьте, довольны. Всего доброго, смотрите наш канал.